Мой первый повод не спать ночами, и первое люблю. Осенний город, я в нем нечаянно печаль ловлю. Мне глубоко не важно было, что говорят, хотелось утонуть в тра. Океанов слез всегда был маяк, такой родной голос мамин, набор простых, но нужных фраз. Одна говорила: хватит грустить сегодня, не кстати, на день красивое платье цвета молоко. Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно. Главное не утратить в глазах огонь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 Но летит, но летит к этим звездам Она не знает, это же и стучит С вопросом, кто там Снова вижу миражи и облака Высокого полета Она кричит звезде, помоги Но это не Забота. Небо голубое, спрячь май покои, Солнце золотое, подари лучи. Ну как же мне с тобою отыскать такое, что найти от дверей все ключи. Небо голубое, спрячь май покои, Солнце золотое, подари лучи. Ну как же мне с тобою отыскать такое, что найти от дверей все ключи. Небо голубое, спрячь мои покои Солнце золотое, подари лучи Тут как же мне с тобой? отыскать такое что найти от дверей все ключи